Всем кучи, с вами Тенни, аккая okay, Денни Мод. В общем-то, сделал вот такую вот сборочку. Будет три версии с решайдом, то есть, аж моделит. И вот такую вот графику мы наблюдаем. Это вот такая вот у нас дивная графика. Скажу сразу, пока играть на времени, типа ночном. Типа такого вот. Прикольно выглядит. Вот. Будет три версии. Версия с решайдом. Версия без решайда. То есть вот такая вот просто. Ну и версия 200 мегабайт. Потому что, ну, решается не каждый сможет удалить. Я знаю. Сам, пир, такие люди бывают всякие. А, поэтому будет три версии. Скажу сразу, солью ее на 120 лайков. Ставьте. Выйдет примерно в субботу. Набирайте. И я ее дропну. В данном видосе будет ты. Покоптился на ней с решейдом именно. Скажу сразу, решает хавает много кадров, поэтому ну, ну жесткого мувмента там не ожидательно коптера. Ну в принципе, ничего нового. Но ну, а перед коптами хочу напомнить, что я играю на сервере Sampor по Legacy. И, в принципе на всех серверах действует мой промокод. Хэштег Дэнни вводи, вы получаете всякие плюшечки по типу машин, коинов, денег и тому подобное. подробнее можно почекать в описании. Ну еще хочу напомнить, что в группе Sampor идет конкурс. На много всяких приколов, типа денег, также машин, наркотиков, матов. Призовых мест очень много, участвуйте. А, очень много всяких приколов можно залутать. Еще вдобавок хочу сказать, что 18 числа будет варл, Лекса против чернюка. Закидывайте за рифу, конкретно 17 числа, чего ставится на лидерке. Залетайте за нас, будет круто. А, банда рифа. Ну и все, в принципе, идем заречь копты. С вами был Дани, сегодняшний Гудбай. А, то есть, э, мои хиты не регают? Да, вот они мне по мне накидывают, реагируют. Нормально, кстати, в 70 кадров играл. Никого не убил, ну ладно. сервер лагает, еще я фейлю, блядь. тут тоже дохлый козел убил этот умер динамика, динамика, этот умер опа что происходит? Стан, стан, что? Станы, я люблю Стан. аж помочь надо хотя бы. Вот так, опа, Бля, я такой файл, я опять его убил. Так, я в нужном месте, в нужное время, главное не зафейлить. А где Ну фейл мы второе имя. Что за хуйня? Вы отстояли свою территорию. А я что-то сделал за этот кап интересный, даже я, ну, не помню, не понимаю вообще. По-моему все очень плохо драйвать, а забьем кем-то. Не, ну графика, конечно, сочная. Интересно. Вот я вот это сейчас сказал. Ну, я фраг да, нам ну, хотя бы, чтобы это откатить. А, я и так откачу. О, даже дал фраг, кстати. О, этот дес хороший. Он, он, он за нас на варе будет, кстати. Ты на меня. чел бежит, гома не западет? О, -о, О, умер. Ты ч не умер? А, умер. Все лагают. А ч, мы побежали-то? А ч? О, -о, О, чисто в дрэн в дрэн с это сижу араблю. Не вывез Гля, реально на этой дрейн сборке вообще нихуя не понимаю. То где? То есть кто вообще? Видимо, белые скины, Ну реально были лишь Каких пор вообще, типа, ну, машины можно красить у нас в бандах? Почему ну круговские машины типа синие? Я стою, типа, он респект думал. Ну, месовазеров нету, и машин типа нету, а оказывается, на нашей машине, ну, наши машины не синие. Ну как бы дезориентация произошла такая некая. Вертолеты отлетают, ебать, этот боевик. А, я еще провалился по земле. О. О. Он вообще стырит, ну ладно. Друга я тебя добить должен. Умер умер. Чисто как в гетто человек расстрелял. Ну, как реально реальной гетто, типа, ну, в реальной жизни РП. А куда чего то везет? Ну, по своим делам, видимо, да, в притон поехал. Ну, мы подождем, ничего страшного. Зашел сейчас а, вообще вступление для видоса записать. И смотрю, там как будет. Надеюсь, что что-то подкатываю за эти 15-20 минут, когда. Думаю, буду коптиться, наверное, вот так вот, без решейда. Ну, вот так, чисто, по приколу, покопчусь без решейда. Это, ну, что-то уже глазки устали вот это видеть. Вот так вот покопчусь, наверное, посмотрим, что будет. Ну, и у кадров будет больше. Ну, гарантированный фраг, типа. Еще. О, еще бегает. Стан. руининг руиненьк пошел. Она мне помогла. Вот так вот его накинул. Я же не умею, до да, бог, хитить в жизни сладко не казалось таким до пивоны о, дабл дал даже трипал, трип...